The next speaker, which is Alessi uh, Bielacki, um, uh, unfortunately a former political prisoner, chairman of the Belarusian Human Rights Center of Jasna and vice president of the International Federation for Human Rights in Belarus. Um, we're very happy that you are no longer a pr political prisoner and I'm afraid there are still a few political prisoners in Belarus and I hope that they will be released very, very soon because it really is a waste of time and money to keep them in prison. Mr. Bielacki. Я буду говорить по-русски. I will speak Russian. Sorry. Я хотел бы поблагодарить в первую очередь своих коллег, представителей неправительственных организаций разных стран Восточного партнерства, потому что я Четко ощущал вашу помощь и поддержку все эти годы, пока я находился в тюрьме. И вот это удивительный случай, когда желания, они воплотились в какое-то реальное действие. И в июне прошлого года меня просто, так сказать, выбросили из Бобруйской колонии. И, конечно же, это такой очень... Это такой очень положительный пример который показывает что если мы чего-то хотим добиться то мы все вместе можем этого добиться и э, я надеюсь что на следующей нашей встрече на следующей нашей м -м, встрече на этом месте будут сидеть мои коллеги и друзья из азербайджана которые сейчас э за это время, пока буквально за последний год они оказались в тюрьме. И еще э, я в тюрьме получал фотографии Интигама Алиева с моей майкой. Когда я вышел, его посадили. И сейчас получается, что нам опять же нужно всем вместе добиваться освобождения наших друзей и коллег, и это показывает, насколько ситуация в наших странах еще нестабильна и как быстро она меняется. Если мы вспомним, когда создавалось Восточное партнерство, в Праге я был тогда, может некоторые из вас тоже там были, и тогда существовала эта формула 5 плюс 1, когда пять стран находились примерно на одном уровне, развитие демократии, стремления контактов с Европейским Союзом, но ну, а Беларусь была таким прицепным вагоном, с которым не знали, что делать. Сейчас за эти годы произошли очень быстрые и серьезные изменения, и эта формула сейчас изменилась. Можно сказать, что она стала 3 плюс 1 и плюс 2. И если есть страны которые сделали серьезный прорыв и приложили большие усилия для того, чтобы войти в европейское сообщество стран, приблизиться к ним, и они э, сделали на самом деле героические какие-то усилия, прошли через войны, потери людские и большие страдания, э, то понятно, что эти страны должны иметь какой-то ясный и четкий сигнал от Европейского Союза, о том, что они имеют перспективу, европейскую перспективу, потому что они платят за это очень большую цену и платят сейчас эту цену. И э, понимание этой ситуации, конечно же, мы э, надеемся, что бывшие страны в э, советской семье, ну, наверное, это можно назвать тюрьма народов когда-то называли, да, Российскую империю, а потом Советский Союз. Вот. Мне кажется, что вот наши эти бывшие коллеги по тюрьме народов, они лучше понимают э, ситуацию, в которой находимся мы сами и э, должны э, в какой-то степени, имеют моральную обязанность помочь вот этим э, трем на сегодняшний день странам, которые явно проявляют э, желание войти в, европейский, э, в, в семью европейских народов. В непонятном состоянии находится Армения, которая хочет дружить со всеми, но так не бывает. Это понятно, что надо, ран, ран, рано или поздно надо будет делать этот выбор. И мне кажется, что роль гражданского общества в определении этого выбора в Армении, она будет очень велика в ближайшее время. Вот. Ну и очень ухудшилась ситуация в Азербайджане за последние пару-тройку лет. И фактически сейчас э, последний диктатор э, Европы Александр Лукашенко уже отдал эти лавры, так сказать, другим э, президентам Европы, И сейчас, наверное, он третий диктатор, вот, а Алиев Ильхам уже где-то обогнал его, потому как... Э, более ста политзаключенных в Азербайджане, разгром гражданского общества, преследование независимой прессы, они говорят о том, что там сейчас происходят ну просто трагические события, когда гражданское общество уничтожается на глазах э, и наших глазах, и глаз, глазах Европы. В то же время Ильхам Алев, наверное, будет завтра в здании библиотеки в Латвии, и как совместить эти вот вещи, я не совсем понимаю. И э, учи, вот, э, вот критерии, четкие критерии отношения, ценностные критерии к странам с авторитарными режимами, э, которые входят в восточное партнерство, это в, касается Беларуси, Азербайджана, они э, также должны, должны присутствовать. Э, нельзя давать каких-то плюсов, нельзя давать каких-то привилегий и... Э, улучшение отношений тем странам, в которых ситуация не изменяется или же даже ухудшается с правами человека и с демократическими свободами. Экономическое сотрудничество идет через другие механизмы, не через восточное партнерство, но видно, очевидно, что восточное партнерство помогает их запустить. В то же время даже те небольшие средства, которыми располагает восточное партнерство, тут было правильно замечено, очень небольшие из них, они попадают гражданскому обществу. Ну, в Беларуси, например, это 10% от общего финансирования Восточного партнерства. Ну, и тут восстает вопрос, а кто же является естественными союзниками Европейского Союза в рамках вот таких в наших государств? Мне кажется, что это, естественно, гражданское общество, потому как гражданское общество и есть активной проевропейской частью наших народов, и есть тем локомотивом, локомотивом который тянет наши страны в... Европейское сообщество. И Восточное партнерство не должно превратиться в механизм поддержки авторитарных режимов. Оно должно быть инструментом защиты европейских ценностей и поддержки тех слоев общества, гражданского общества, которое разделяет эти ценности. Восточное партнерство должно быть платформой поддержки демократии и прав человека в наших странах не э, срабатывает политика втягивания государств в, в какие-то ценностные вот, э, европейское сообщество и про это говорит также история вот Европы недавно, вспомним, что ни режимы Франка, ни Салазара не были своими, так как в этих странах и в Португалии, и в Испании там не было свободы, так как не было свободы в прибалтийских странах когда они находились в Советском Союзе и это были режимы альтернативными тому, что строила Европа и как бы тем по тем ценностям, по которым Европа пробовала построить свою жизнь и сейчас живет. И только после падения этих режимов произошло присоединение этих стран к Европе и к евро европейским ценностям. Сейчас мы видим, как Азербайджан притянули, втянули в Совет Европы и сейчас не знает, что с этим делать, потому что Азербайджан грубо нарушает все положения и Правила, по которым работают и э, объединяются страны в Совете Европы. Поэтому, конечно же, надо не смотреть в рот э, властям, нашим властям, надо не верить сладким речам, а смотреть на руки и на действия. И тут важный момент также вот про эти продвинутые страны, про которые я говорил. Конечно же, мы... Помним этот горький опыт Украины после Оранжевой революции, когда были очень большие надежды на то, что Украина сможет быстро пойти по европейскому пути, и потом вот это, так сказать, расчарование, которое наступило после Оранжевой революции. И тут, мне кажется, вот неспелость гражданского общества, она сыграла свою э, такую отрицательную роль, и очень хочется, чтобы... Те э, надежды, которые мы сейчас возлагаем на Украину, на украинское гражданское общество, они не, э, опять не кончились раз, разочарованием. Нужно смотреть за своими правительствами, особенно когда там нестабильные ситуации, когда пропадают миллиарды долларов не только на Украине, но и в Молдове. Вот. И как, как это все совместить, опять же, с стремлением быть... Э, Этим странам, продвинутым странам восточного партнерства в Европейском Союзе. Что касается Беларуси и Азербайджана, то, конечно же, отношение властей к гражданскому обществу в наших странах это является таким хорошим маркером. Если в тюрьме находится политзаключенная, как в Беларуси и Азербайджане, если ограничивается пресса и зажимается интернет, как в Беларуси и Азербайджане, если преследуются гражданские активисты и не правительственные организации, как в Беларуси и Азербайджане. Если проводятся несвободные выборы, как в Беларуси и Азербайджане, то нужно делать ясные и понятные выводы. И нужно добиваться позитивных изменений в наших странах не через заигрывание с авторитарными властями и не через финансирование, которое укрепляет эти режимы, а через поддержку гражданского общества и независимых средств массовой информации в наших странах. Несмотря на то, что наши страны постепенно и быстро разбегаются, как бы, но тем не менее и мы находимся в разных условиях, но в то же время э, абсолютно очевидно, что солидарность между э, гражданским обществом наших стран и горизонтальной связи это есть тот залог, который ну, определяет какой-то оптимизм в нашем будущем. Спасибо. Thank you very much. Uh, n nothing to be added, really. Um, the next speaker is uh, Mr. Ambassador Yuris Poikans, the Ambassador at Large for Eastern Partnership. In my would listen carefully because, in my experience, everything you say.